Приветствую всех подписчиков моего канала. С вами Лен Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами рекламной площадкой, которая находится на предстарте Super Smart Evolution. Значит, как я уже сказала, это рекламная платформа. Мы работаем в сфере интернет-маркетинга с неограниченными возможностями для бизнеса. Наши услуги доступны по всему миру, Но здесь можно как бы все это прочесть, почему мы, значит, рекламодатели получают гарантированные просмотры, а не просто переходы на свой сайт. Участники должны просматривать не менее 16 сайтов в день, не менее 25 секунд каждый ну и так далее это все можно прочесть значит давайте посмотрим о проекте значит добро пожаловать в систему вот си это друзья аналог си Global Network я что-то тормознулась и не зашла я на предстарте, а после старта лично мое мнение я считаю, что он не имеет смысла уже. А вот на предстарте, да, я вот сюда с удовольствием зашла. Вот, секундочку. Значит, благодаря платформе... Вы можете построить свой бизнес, используя возможности, перечисленных ниже. После регистрации участник выдает, так, выбирает для себя любой план развития бизнес-модели. В системе есть один бесплатный и пять платных рекламных пакетов. Значит, можно начинать с... Абсолютно без вложений. За 60 дней набираете 5 долларов, потому как самый минимальный пакет стоит 5 долларов. И уже купить пакет. Значит, давайте я вот, вот этот, как бы, вам зачитаю, а далее вы уже тут сами все Здесь подробно, друзья, расписано. Значит. Как я уже сказала, в системе есть один бесплатный и 5 платных рекламных пакетов. Пакет бесплатный – это серфинг сайтов. Один просмотр – 15-20 секунд. Что он нам дает? 0.5 кредитов на рекламный баланс. Также есть. Доступны пакеты стоимостью 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. На момент приланча, то есть предстарта, за просмотр рекламы в серфинге вам начисляются токены СИУТ вот эти. В количестве 1 просмотр, 0.2 токена, а также 0.5 кредитов для рекламы. Также можно будет давать рекламу свою. Так, Чем больше смотрите, тем больше токенов вы зарабатываете. А также на, предстар на предстарте самое время формировать свою будущую команду и приглашать в проект так как после старта проекта включится полную мощность распределения партнерской прибыли, прибыли согласно маркетинга и от этого зависит ваш доход. Вот. ну далее, друзья, думаю прочтете тут очень уж долго все это зачитывать, значит есть таблица, можно знакомиться с таблицей. Вот. Ну и регистрация. Регистрация здесь наипростейшая. Я вот только что зарегистрировалась. Зарегистрировалась, значит, имя, фамилия. Выбираем страну. Значит, прописываем email. И два раза пароль. Разгадываем карту. Капчу, ставим галочку, кликаем зареги... «Зарегистрироваться». После чего на почту приходит вот такое письмо. Нужно кликнуть и подтвердить адрес электронной почты. Код по логину и паролю. Разгадываем капчу. Кликаем «Войти». И вот такая вот страничка. Ждем вот несколько секунд у нас здесь. Можно открыть сайт в новом окне, если вам что-то вот надо. Кто-то, вот видите, да, логин реклама уже дает рекламку свою. Вот логин АДС. Давайте обождем. И страничка обновляется, попали в кабинет. Значит, Добро пожаловать в центру управления Super Smart Evolution. Сайт работает в тестовом режиме. В случае выявления ошибок просьба сообщить в центр поддержки. Значит, После чего мы зарегистрировались и нам на баланс, вот у них свой внутренний токен, дают 10 монет. В подарок. Вот этих вот токенов. Значит, это пополнение баланса. Здесь начать серфинг. Значит, также находится партнерская ссылочка. Предстарт будет длиться 45 дней. Давайте погуляем по кабинету. Значит, вот это вот центр управления домашняя как бы да страничка. Далее по порядочку пойдем. Финансы. Оплата. Я пока ничего не покупаю. Так как еще предстарт ОГО там 45 дней вроде как. Вот. Минимальная плата 10 центов, но все равно так или иначе можно давать рекламку свою. И чтобы пополнять тут от 2 долларов. Как бы сейчас это мы все посмотрим. Значит И здесь платежка Perfect Money. Будем надеяться, что до старта добавят еще платежные системы. Так, история здесь ничего нету. Реклама. Купить рекламные показы. Это, пожалуйста, если хотите, покупайте серфинг. 2 доллара это 1000 показов. Да? Купить пакет. Тут выбирайте количество. Далее, серфинг. Вот на этом серфинге мы будем зарабатывать. Вот идет таймер. Люди дают свою рекламу. Можно посмотреть. Есть возможность, да, пока идет таймер, если вас заинтересует. Значит, смотрите, нажмите на одинаковые изображения для подтверждения просмотра. Видим, вот два одинаковых, да? Кликаем. Значит, что? Просмотров два кредита. Так, ну, у меня, я уже просмотрела одну рекламку, у меня просмотров два. Значит, что один токен и плюс 0.4 вот этих токена так, и если мы хотим вернуться в кабинет, кликаем сюда. Если следующую рекламку давайте просмотрим. Кликаем сюда. И ждем таймер. И опять на два одинаковых изображения вот видим да кликаем значит полтора токена 0 точка вот этих как бы вот этих монет ну давайте вот сюда панель функций возвращаемся в кабинет таким вот образом мы просматриваем рекламку друзья значит смотрите и баланс токена си у меня 10 точка и 6 вот этих токенов. Также можно вот здесь начать серфинг. Как бы из кабинета. Значит, профиль. Профиль пользователя. Здесь ваш пригласитель. Почта. У меня Российская Федерация. И здесь вы должны вести ваш текущий пин, чтобы обновить данные. Я пока ничего не вводила. Вот, это я потом здесь пароль сменить. Отправить пин на почту. Это как бы безопасность. Так, и центр поддержки. Если возникнут какие-то вопросы, можно ввести тему, текст, разгадываем капчу и кликаем «Отправить». Ну вот как-то так. Ну и выход. Я думаю, начинать абсолютно без вложений. И уже потом, ближе к старту, уже будем смотреть, стоит ли покупать пакеты или нет. И что я хочу потом уже, это уже после видео, я хочу добавиться в чат. У меня есть несколько вопросов на какое число, так как здесь ничего не написано, назначен старт проекта и по поводу платежек будут ли добавляться дополнительные платежные системы или же будет только PerfectMoney. Я думаю, должны добавить платежки. Рекомендую вам присоединяться к этому проекту, потому что проект многообещающий, и уже ютуб-блогеры блогеры начали писать видео. И так как проект только встал на предстарт, есть перспектива неплохо здесь заработать. Продолжение, конечно, будет следовать. Буду просматривать рекламку и как бы... Зарабатывать как бы денежку. Значит, долларовый баланс, бонусный баланс, баланс токена. Ну, здесь количество рефералов. Ну, в принципе, пока на этом и все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.